Всегда помните, любой ценой нужно избегать потери доверия. Даже если доверие позволяет другим вас обманывать, это все же лучше, чем не доверять. Очень легко доверять, когда кто-то вас любит и никто не обманывает. Но даже если весь мир полон обмана, и каждый пытается вас обмануть, обмануть возможно можно только, когда вы доверяете. Даже тогда... Продолжайте доверять. Никогда не теряйте доверие к доверию, чего бы то ни стоило. И вы никогда не проиграете. Потому что само по себе доверие ценнее всего в жизни. Оно не должно служить средством к чему-то другому. Потому что по самой своей природе может быть только целью. Если вы способны доверять, вы остаетесь открытым. Люди закрываются ради защиты, чтобы никто не мог их обмануть, чтобы никто не мог им пользоваться. Пусть вами пользуются как угодно. Если вы настаиваете и продолжаете доверять, случаются самые красивые цветения, потому что тогда у вас нет никаких страхов. Страшно, что люди могут вас обмануть. Но когда вы это принимаете, все страхи проходят и нет препятствий к тому, чтобы быть открытым. Страхи опаснее любого вреда, который способен причинить вам другими. Страхи могут отравить вам всю жизнь. Оставайтесь открытыми. Просто доверяйте невинно, безусловно. Вы расцветете и поможете расцвести другим, когда они осознают, что обманывают не вас, а только себя. Нельзя бесконечно обманывать человека который не перестает доверять. Само его доверие снова и снова отбрасывает окружающих к самим себе.